США потеряли привлекательность, в качестве мирового центра развития информационных технологий, крупные проекты в этой сфере успешно реализуются в других странах, а американский рынок в целом отличается дороговизной разработки, перегрет и зарегулирован. Такое мнение высказал создатель соцсети ВКонтакте и мессенджера Телеграм Павел Дуров, комментируя фильм Юрия Дудя о предпринимателях и мигрантах в Кремниевой долине, испытывающих оптимизм по поводу открывающихся перед ними перспектив. Будучи знакомым со многими героями фильма Юрия лично, я заметил контраст между тем, что они декларируют на камеру, и тем, о чем говорят в личных беседах. От всех знакомых предпринимателей из сюжета я не раз слышал о минусах жизни в США. Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя маленькую Россию, написал Дуров. По его словам, знаменитая Кремниевая долина – место завышенных цен на ведение высокотехнологического бизнеса. Сами предприниматели и мигранты редко нанимают разработчиков из Кремниевой долины. Местные программисты дороги, избалованные и часто не могут сфокусироваться на работе из-за потока посторонних предложений и идей. В итоге мигранты предпочитают сотрудничать с программистами и дизайнерами из Восточной Европы, но это нередко дается им с трудом в силу десятичасовой разницы во времени. В этом смысле намного проще руководить разработкой из часового пояса, близкому к Восточной Европе или Индии, подчеркнул Дуров. Как отметил предприниматель, Американский рынок интернета перегрет и зарегулирован. И если раньше все крупные проекты стартовали здесь, то теперь самые крупные истории успеха в социальных медиа возникают как раз за пределами Кремниевой долины. В качестве примера можно привести TikTok с 800 миллионов пользователей или Telegram с 400 миллионов активных пользователей. На прошлой неделе индийский образовательный стартап Биджа достиг капитализации в 10 миллиардов долларов, это закономерно. Сегодня Индия, а не США. Представляет собой самый крупный открытый интернет-рынок, добавил он.